Итак, давайте рассмотрим способы работы с инструментами ВК Мастер. У вас сейчас на экранах находится окно выбора аккаунта. В данном окне вы можете привязать до трех ваших аккаунтов и использовать их одновременно. Вам доступны два способа привязки аккаунта. Это через телефон и пароль. Соответственно, вы вводите свой мобильный телефон, вводите пароль, нажимаете кнопочку Привязать и аккаунт привязывается. Или второй способ через токен. Соответственно, вы Нажимаете кнопочку «Через токен», действуете согласно подсказке, вставляете в поле для ввода токена ваш токен, нажимаете кнопку «Привязать» и страница будет привязана. Страница «Привязанная» выглядит следующим способом. То есть у вас э, отображается ваша фотография, аватар из ВКонтакте, имя, фамилия и, соответственно, если вы выбрали данный аккаунт, написано «Аккаунт выбран». И давайте постепенно переходить к инструментам. Первый инструмент это Вокалит. В данном инструменте есть дополнительных три меню. Это настройка Вокалит, статистика программы и статус работы программы. Начнем мы с настройки. Как видите, вам доступен выбор, максимального, доступен выбор максимального количества добавляемых друзей в сутки, от 1 до 40. Не советую превышать данное количество, так как в таком случае вы можете попасть в ван от социальной сети ВКонтакте. Соответственно, действуйте подсказки. Выбираете нужное количество и переходите к следующему пункту. Следующий пункт – это безопасный режим. Данный режим уменьшает риск бана вашего аккаунта до минимума. Программа будет работать сутки через сутки. То есть исходящие заявки от вашего аккаунта будут отправляться через одни сутки. То есть у вас стоит 20 человек, сегодня программа отправила 20, завтра она сделает перерыв, послезавтра продолжит отправку. Далее у нас идет выбор режима, их доступно 6, к режимам мы подойдем немножечко позднее. Также для вас доступна настройка пола, добавляемого пользователя, то есть вы можете указать мужского или женского пола, вы хотите получать друзей. Также присутствует настройка первого сообщения, соответственно данное сообщение отправляется пользователю тогда, как только он примет вашу заявку в друзья. Второе сообщение отправляется тогда, когда пользователь ответит вам на ваше первое сообщение. Ну и соответственно автоматический прием входящих заявок позволяет вам автоматически принимать заявки, которые приходят к вам друзья. Программа их будет принимать и соответственно отправлять приветственное сообщение. Следующий пункт это у нас, давайте снова вернемся к нашим режимам. Режимов 6 и начнем а, с самого верха. Режим по сообществу. Данный режим позволяет вам добавлять пользователей из конкретного сообщества в социальной сети ВКонтакте. Вы можете взять на него ссылку, указать соответствующее поле и, соответственно, произвести все остальные настройки нажать кнопку «Сохранить». Таким образом, программа будет добавлять пользователей, которые находятся в данной группе. Обязательно обратите внимание, чтобы в этой группе, или сообществе, или публичной странице был открыт список пользователей, иначе программа добавлять тех не сможет следующий режим это по ключевому слову здесь вы соответственно указываете ключевые слова через запятую либо через пробел который соответствует вашей теме то есть для чего вам нужны клиент. А, имейте в виду, что данный режим имитирует поисковый запрос по сообществу то есть его можно протестить ваши ключевые слова можно протестировать следующим образом открывайте страницу вконтакте Открываете сообщество и в поисковой строке вводите ваши ключевые слова, и вы увидите, какие сообщества выдаст программа. Вот по ним и будет она работать. Следующий режим – это рекомендованные друзья. Самый простой способ настройки – просто включаете режим, производите настройку, все пункты проходим, нажимаем «Сохранить». Программа начала работу. Она будет добавлять вам рекомендованных вам друзей. Рекомендованные друзья формируются из списка ваших общих друзей с другими пользователями и на основе ваших предпочтений внутри социальной сети. Следующий режим – это работа по конкуренту. Здесь у вас появляется дополнительная настройка. Вы, помимо того, что вы можете указать ссылку на пользователя, который является вашим конкурентом или вам интересна его аудитория, вы также выбираете дополнительный режим – по друзьям конкурента или по стене конкурента. По друзьям конкурента программа будет добавлять его непосредственных друзей. По стене конкурента программа будет добавлять пользователей, которые оставляли активность на его стене, ставили лайки или писали комментарии. Соответственно, следующий наш режим – это не добавлять друзей. Данный режим нужен вам только для того, чтобы дать программе отдохнуть, либо, возможно, произвести какую-то дополнительную настройку. Либо же, если вдруг получилось так, что вам нет, нужды добавлять новых друзей самому вы хотите просто принимать входящие заявки вы включаете режим не добавлять друзей включаете автоприем входящих заявок и программа будет просто принимать входящие заявки также этим режимом можно воспользоваться если вконтакте отправил вас во временное ограничение то есть если у вас в статистике программы резко стало меньше добавляться друзей не плавно а именно резко то есть к примеру вот как видите в статистике можно посмотреть сколько добавлено друзей сколько и отправлены первых сообщений первое касание сколько вторых и соответственно процент конверсии если вдруг по графику вы увидели что у вас идет падение добавления, активное, то есть вчера добавилось 20 сегодня буквально там 1 12 в таком случае я советую вам включить режим не добавлять друзей примерно на 5-10 часов программа соответственно перезапустится Вконтакте уберет вас с такого временного ограничения, и после этого возвращаете необходимый вам режим, программа продолжит работу. Если же вы столкнулись с тем, что у вас идет плавное падение активности, то есть 25, 24, 22 и постепенно все меньше и меньше добавляет программы. В таком случае я могу вам посоветовать либо сменить режим, либо сменить, к примеру, сообщество, по которому вы работаете, поменять ключевые слова и так далее. То есть, вероятнее всего то аудиторию, по которой вы работала, программа уже отработала, и добавлять там временно пока просто некого в таких количествах. Ну и последний режим, это добавлять тех, кто лайкнул пост. В данном случае вы указываете ссылочку на пост, который вам понравился, под которым есть какое-то количество лайков или комментариев, и после этого производите настройку. Ссылку указали, настройку произвели, нажали сохранить, Программа автоматически начнет добавлять людей, которые лайкали либо комментировали данный пост. Ну и, конечно же, самый последний пункт это статус работы программы. Поворачивайте тумблер в положение включено. Все, программа начала работу. Напоминаю, что ознакомиться с активностью работы вашей программы вы можете в разделе Статистика. То здесь вы увидите, сколько человек было добавлено, сколько, было, сколько из них получили первое сообщение, сколько получили второе, и все это будет выполнено в виде графика. И, конечно же, также доступна статистика за все время, немножечко опустившись, вы тоже можете ее посмотреть. Следующий наш инструмент – это менеджер чатов. Данный инструмент создан для того, чтобы вам было удобно управлять вашими чатами. Вы можете управлять как своими чатами, так и чатами других пользователей. Но если в своих чатах, которые вы либо создали через программу, либо создавали ранее, у вас есть возможность автоматически пополнять пользователями чат, автоматически писать сообщения и запрещать другим пользователям писать сообщения в вашем чате, то соответственно в остальных чатах, которые принадлежат другим пользователям, вы можете как пополнять чат, так и отправлять автоматическое сообщение. Но блокировать сообщения других пользователей уже будет нельзя. Соответственно, если вам нужно автоматически пополнять чат пользователями, ставите тумблер в положение включено, он загорится синеньким, значит программа начала, соответственно, пополнять пользователей. Затем смотрим автоматическое сообщение, поворачиваем тумблер, вводим текст, выбираем интервалы, с какими должно отправляться сообщение. Далее смотрим, если, к примеру, вы хотите поставить запрет сообщений, также ставим тумблер в положение включено. После того, как вы произвели настройку, нажимаем сохранить. Соответственно, после сохранения программа начинает работу. Все. Ваш чат активно пополняется. Если вдруг вам этот чат не нужен, вы хотите его удалить, и он принадлежит вам, нажимаем кнопку Удалить чат. Чат удален. Вы также можете его создать через данный раздел. Нажимаем Создать чат, вводим название, нажимаем Создать. Чат автоматически создается. Соответственно, вам необходимо после создания чата, либо при первом контакте, разрешить программе работу с чатом, и после этого программа начнет уже работу, после того, как вы произведете настройку. А, заметьте, что когда вы добавляете пользователей в чат, то программа работает с теми пользователями, которые находятся у вас в списке друзей, а также сейчас находятся онлайн. Это сделано так для того, чтобы... К вам в чат добавлялись только активные, то есть живые пользователи, а не плодились просто вот, скажем так, собачки, удаленные пользователи, давно не заходящие в сеть и так далее. Следующий инструмент это Inviting Group. Соответственно, Inviting Group позволяет вам привлекать пользователей в вашу группу из списка ваших друзей. К примеру, выбираем группу, нажимаем кнопку «Разрешить». С этого момента программа начнет приглашать из списка ваших друзей пользователей в эту группу. Также только тех, которые в данный момент онлайн. Если вдруг вам необходимо остановить работу программы, выбираете нужный чат, нажимаете кнопочку остановить. Работа остановлена. Если вдруг вы обратили внимание, что в данный день программа перестала приглашать людей, проверьте несколько моментов. То есть, если у вас небольшое количество друзей и в данный момент там онлайн 10-8 человек, вероятнее всего Программа их уже радио приглашала. Если программа ранее пользователя пригласила, повторное приглашение она отправлять ему не будет. Также она не будет отправлять приглашение тем пользователям, которые уже есть в данной группе. То есть вы выбираете нужную группу, нажимаете «Запустить», программа начинает приглашать. Если вдруг у вас все в порядке, много людей онлайн, но пользователи не приглашаются, нажимаете кнопочку «Остановить», делаете перерыв, 5-7 часов и повторно запускаете группу. Работа должна будет возобновиться. Следующий раздел, следующий инструмент это масс-лайкинг. Здесь все достаточно просто. Здесь также присутствуют три пункта меню настройки статистика и статус работы. Вам необходимо выставить ограничение на количество лайков за сутки всего, то есть это от 0 до 500 Uh, советую оставлять вам хотя бы 30-40 лайков запасом, для того, чтобы вы могли сами ставить лайки вместо, ну, за место программы. В противном случае, если вы превысите максимальный лимит 500 лайков в сутки, то программа просто не сможет их ставить, потому что вы выработали уже максимальный лимит. Также вы можете установить максимальное количество лайков на одного пользователя. То есть если у вас в ленте мелькает один и тот же пользователь слишком часто, программа не поставит ему больше, чем ему необходимо. Также вы выбираете, будет ли программа лайкать сторисы, будет ли программа лайкать посты пользователей. И также присутствует дополнительный раздел «Работа по конкуренту». Здесь вы можете включить этот тумблер, указать ссылку на пользователя вашего конкурента, и программа начнет работать по его друзьям. Будет проверять для его друзей, которые сейчас онлайн, смотреть их странички и ставить лайки им под последние посты. Также вы можете указать, сколько лайков максимум должно уходить на вашего конкурента то есть а это число входит в общее количество 500 то есть если здесь у нас 476 то здесь я могу максимум поставить 24 либо ставить примерно там 300 здесь 200 здесь и этого будет более чем достаточно также вы можете выбрать временной промежуток в который будет работать программа. То есть, если вы находитесь обычно онлайн, к примеру, с 10 до 19 по Москве, на это время ставите работу программы, после того, как произвели все настройки, нажимаете «Сохранить», и с этого момента программа будет работать, начиная с 10 часов по Москве до 19. Также вам доступна статистика данной программы. Вы можете посмотреть, сколько было поставлено лайков за сегодня и сколько за все время. После того, как вы произвели всю настройку, сохранили, обязательно не забудьте статус работы программы поставить в положение «Включено». И программа начнет работать следующий инструмент это автопостинг автопостинг выглядит следующим образом то есть у вас присутствует 5 слотов под посты в них вы можете вставить ссылки на посты вы можете выставить временные интервалы между публикацией постов а также выбрать количество сколько раз должен пройти этот цикл постов то есть вы к примеру указываете два поста и, к примеру, 10 повторов. То есть данные посты будут опубликованы каждый по 10 раз, поочередно. Можете указать до 5 постов. Соответственно, после того, как все сделали, нажимаете кнопочку «Запустить» и ваши посты начнут публикацию. А у вас откроется специальное меню. А сейчас я просто вот укажу случайные слова. Нажмем «Запустить». И программа будет выглядеть следующим образом, то есть вы увидите, сколько осталось публикации поста, когда следующая публикация. Если вдруг здесь уже будет пусто, не будет никаких цифр постов, вы нажимаете кнопку «Остановить программу», либо в случае, если у вас что-то произошло и программа не сработала. Нажимаете «Остановить программу» и повторно, программа остановлена и повторно производите настройку. Также здесь есть дополнительный режим, это автопостинг по группам. Он ничем не отличается от основного автопостинга, за исключением того, что будет, будут эти посты не вам на страницу, а в конкретную группу. Вы можете указать до 5 постов, те же самые интервалы, то же самое количество повторов, но дополнительно вы можете указать 5 ссылок на пять разных групп. Указываете их, нажимаете запустить и программа начнет публиковать посты в данные группы. Имейте в виду, что группа должна быть рекламная, если вы будете просто в чужую группу публиковать посты, тем более с большой периодичностью, соответственно, скорее всего, на вас пожалуются, это может привести к бану. Поэтому старайтесь использовать только рекламные группы, которые на это рассчитаны, и не делайте слишком маленькие временные интервалы, чтобы на вас не, пожалов... не пожаловался админ данной группы. Следующий инструмент это автосторис. Здесь вы можете загрузить уже не... не ссылки, а файлы. Вы можете загрузить от 1 до 5 файлов. Это может быть, быть либо видеозапись, либо картинка. Видеозапись должна, быть не превышать, должна не превышать 5 мегабайт веса. Длина должна быть не более 15 секунд. И формат должен быть строго mp4. Это условие от ВКонтакте. А также вес картинки, если вы загружаете картинку, не должен превышать 3 мегабайта. Здесь сейчас написано 1, но уже правила изменены на 3 мегабайта. Далее вы выбираете файл, загружаете видео или картинки. Как в автопостинге выбираете временные интервалы между сторисами, выбираете количество циклов, которое должно пройти, и нажимаете кнопочку «Запустить». С этого момента программа начнет автоматически публиковать ваши сторисы. Следующий инструмент – это веник. Здесь присутствуют два режима – разовой чистки и автоматической. В разовой чистке вы выбираете список аккаунтов, которые вам интересны, то есть удаленные, забаненные, у которых закрыта личка или давно не заходили, ну, к примеру, не заходили более трех месяцев. Нажимаем посчитать. Программа выдает нам пользователей, которые очень давно не заходили, то есть вот есть пользователи, которые заходили только в феврале, там, в прошлом году и так далее. Вы можете либо выбрать всех пользователей, которых хотите удалить, либо выбрать конкретного пользователя и программа его удалить Например, выбираем. Нажимаем удалить. Чистка выполнена. Удален один друг. Удалено друзей один. Все, программа удалила этого пользователя из списка друзей. Соответственно, почистила мне аккаунт. А также присутствует ежедневная автоматическая чистка. Здесь все такие же настройки. Вы их настраиваете. И тумблер включения автоматической чистки ставите в положение включено. С этого момента, как только вы поставите тумблер в положение включено, программа каждый день... Примерно начиная с 12 до 4 утра, с 12 ночи до 4 утра будет производить чистку вашего аккаунта. Соответственно, будет каждый день проверять пользователей на наличие соответствующих критериям. И вам уже больше не придется обращаться к данному инструменту для разовой чистки, так все будет проходить в автоматическом режиме. Следующий инструмент это автопоздравление, автопоздравление а, друзей. В данном случае вы указываете... Текст, который вы хотите использовать. Также вы можете взять фотографию, любую с вашей странички. То есть, к примеру, сейчас я покажу, как взять эту фотографию. А после того, как вы укажете текст, и обратите внимание, что его тоже можно настраивать с помощью примеров рандомизации, как и все тексты у нас. Вы указываете пример рандомизации, он здесь у нас присутствует. Делайте текст более случайным, и, соответственно, программа будет уже из выбранных вариантов подбирать необходимые сама. Если вы ранее никогда не работали с а, рандомизацией, то обязательно подробно изучите этот момент, чтобы не допустить ошибок. Итак, давайте сейчас отправимся на нашу страницу. Возьмем любую фотографию. Открываем раздел «Мои фотографии». Выбираем фотографию, которая нам понравится. Копируем ссылку из адресной строки и вставляем ее в соответствующее поле, ссылка на картинку. Ссылка вставлена, нажимаем «Сохранить», как видим, картинка поменялась. То есть пользователь получит текст и картинку. После того, как вы все сделали, не забываем нажать кнопочку «Сохранить» и поставить тумблер для, авто, для включения автопоздравлений в положение «Включено» ставим включено, программа автоматически будет включена. И финальный инструмент из нашего списка – это менеджер аккаунт. Данный инструмент полезен тем, кто работает с большим количеством списков друзей. К примеру, давайте сделаем сортировать по спискам. Я хочу увидеть пользователей, которые находятся вот в данных двух списках у меня. Нажимаю начать поиск и нахожу пользователя. Пользователь у меня находится в списке мира MLM». Я могу добавить его в другой список. Могу удалить из какого-то из списков, могу удалить сразу из обоих, могу добавить сразу в оба списка. То есть тут по желанию. То есть в данном случае можно выдать тех, кто в списке, можно не сортировать по спискам, просто получить полный список моих друзей, можно игнорировать тех, кто находится в списке. То есть видим, найдено 166 пользователей, а я хочу, чтобы пользователи из данных списков игнорировались. То есть один пользователь был проигнорирован. Таким образом, вы можете с... более комфортно работать с вашими списками друзей. Добавлять пользователей в любые списки одним нажатием. Собственно, все. Данный инструмент именно для этого и приспособлен. В ближайшее время будут готовиться несколько еще больших обновлений по инструментам. Сейчас они проходят финальные тестирования. После того, как инструменты будут добавлены, ожидаете информацию в группах по поддержке. Соответственно, попасть в группу поддержки по инструменту можно с помощью кнопки «Служба поддержки». Нажимаем на нее и попадаем в группу. Все обращения по технической части вы направляете сюда. Если вдруг у вас что-то не получилось, не работает инструмент, либо вы не знаете, что делать, как победить какую-то из ошибок, заходите в данную группу, нажимаете «Написать сообщение». Соответственно, вам выдастся подсказка, где будет написано, какие данные от вас нужны для того, чтобы мы могли оказать вам поддержку. Давайте попробуем еще разок. Здравствуйте. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста, укажите имейл, который использовался при регистрации. Указывайте имейл, пишите свой вопрос и сотрудники службы поддержки вам обязательно помогут. Если вдруг, напоминаю, появился вопрос, отправляйтесь в поддержку, задаете. Получаете ответ. На сегодня все. Всего доброго!